этот мир. Они уходят от нас навсегда и остаются лишь в памяти нашей. Мы не жалеем о них, но всегда найти пытаемся лучше и краше. Зачем-то ищем чужие ответы, зачем-то просим кого-то помочь. Свой мир пытаемся сделать на светлым, но почему-то в нем есть только ночь. Бежим за временем не успевая, бежим от смерти, пытаясь убрать. Бежим и сами, часто не зная, чего хотим и куда бежать. Ах, если б кто-то мог дать ответы. Ах, если б кто-то нам мог сказать. Но ну, от кого принимать советы? Ну а кому так не доверять? Не говорю я, что мир ужасен. Не говорю я, что мне ничто. Не говорю я, что жизнь несчастье. Но ведь другого не скажет никто.